Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня пользу бродяге. Штребух. Блять, где этот штребух? Да, слушаю. Тревох, привет. О, привет. Я тут с Москвы приехал. А, нифига. У меня остаться негде. Прийтишь на пару дней? Приходи, конечно. Да, я долго. Я с дороги такой голодный. Очень хочется есть. У тебя есть что-нибудь поесть? Да, конечно, есть у меня покушать. У меня очень много еды. Насобирал я ее в помойке. Так что, давай, жду. Ну, все, я скоро буду. Минут через 20. Да, окей, да, все, жду. Давай. Two hours later. Открыто? Есть кто дома? Да, заходи. Уго, у тебя так много еды, спасибо тебе большое. Да, конечно, не за что пока. Я это не съем даже за неделю. Сейчас сразу вот раздеваюсь и буду есть. Предложи что-нибудь. Чай там и булочка какую-нибудь. Ну присаживайся. Смотри, какой стол огромнейший. Ух ты, а это французская булочка, да? Да. Она такая с плесенью, да, я знаю, такие есть. Я думаю, ты плохого не посоветуешь. А ч она какой-то слипшееся все? Это сорт такой. Французская. А чай есть? Запить надо придумаем ну как видишь кирюха еды очень много все очень свежее, даже вот эти бананы это сорт такой не смущайся все прямиком из помоечки ну это можно есть я не траванусь никак. нет конечно мы, конечно немного замешательство. но раз ты говоришь, что хорошая еда, я могу отказаться тогда мы сейчас с тобой плотно поедим еды из помойки но ну, а это собственно Именно она и есть. Еда из помоечки, которую насобирал я примерно за месяц. Плюс Кирюха тоже немножко на помойке нашел, еды принес. Будет, ребятки, просто изумительный обзор. Главное, не протянуть педали Кирюха, понял? Потому что, ну, как бы, все-таки можно протянуть. Опасно. Я бы тебе предложил вот этот хлеб. Вот, этот сорт зеленый такой. бело-зеленый Ты наебер, сука. Я сначала вот это вот попробую, вкусняшку вот есть можно. С угодностью до 20 сентября этого года. А сегодня 12 октября. Булкам, в принципе, ничего не будет, потому что они сладенькие, очень вкусные. Несомнительно. Кирюх, я думаю, надо начинать с первых блюд, а потом плавно перейдем к сладкому. А то мы сразу за сладкое взялись, Я, конечно, тоже сладкое взялись. Но я думаю, нужно начинать с колбаски и салатиков. О, сосиски венские, окрайно. Срок годности до 14 сентября этого года. Сегодня 12 октября. Ничего плохого не вижу. Данный продукт съедобен. Ну ладно, что еще есть? Что бы сейчас еще? О! Бабайские колбаски. Срок годности до 27 октября. Они даже не просрочены. Сегодня 12 октября. Без комментариев. Ну а теперь я продегустирую. Знаете, чтобы мне было бы вкусно, так это вот это молочко 2,5% от бренда Простоквашино. Срок годности у этого молока, ух ты, до 30 марта 2021 года. Оно даже не просрочено. Я уверен, что все с ним изумительно. По-любому молоко нормальное. Пахнет восхитительно. И на вкус просто превосходное. К этому молочку я бы добавил, знаете что... Вот этот корм, Пурина, про план. Находил две пачки этого корма, он немножко разный, но я думаю, корм по-любому должен быть нормальный, ведь все-таки это же корм, там одна химия, в принципе, ничего такого. Опа, так он даже не просрочен, ребятки, годен до 7.08.2001 года. Ммм, пахнет восхитительно. Опа. Изумительно, ребятки, очень вкусно Таким кормом можно питаться, если дома ничего нет из еды А что, Кирюк, я думаю, теперь тебе пора что-нибудь попробовать Мне холодно было на улице Я довольно долго пробовал и Поэтому я, пожалуй, немножко горячительного напитка попробую какого нибудь Мартини, ну, выпущена в 2020 году, 27 марта Срок года синяк ограничен, но она была открыта. Нормально, пойдет. О. Местной рулетик. Даты стерты, но выпущен 28 сентября. Пирожки обычную неделю могут нормально существовать. Что-то мне запах не нравится. Качество паршибы на запах вообще что-то сомнительно очень. Пожалуй, пробовать не буду. <pá> <с> <п bueno> <shower> не, ребят, тут уже можно протянуть педали, поэтому я это сразу уберу в эту сумку. Беру подальше. О, а я бы попробовал вот эту ребешечку. Вы посмотрите, какая форелька слабосоленая. филе кусок. Годен до 5 мая 2020 года. Очень сильно просрочено. Здесь, конечно, очень опасно и можно обосраться. Но я, пожалуй, рискну последними педалями и продегустирую эту ребешку. Понюхай. Ребят, это пиздец. Рыбья очень жесткий, капец. Потому что она слабосолена, гнилая. Поэтому она полетит в помоечку. Это очень обидно. Ведь я возлагал на нее надежды И думал, что насыщусь от души этой рыбешкой. Но не фартануло. Следующее, что я попробую, это будет вот эта рыбешка. Эта рыбешка вообще без единого опознавательного знака. Непонятно, когда ее произвели... Здесь буду чисто ориентироваться на свои нюхательные рецепторы. Пахнет в принципе нормально. Но она сырая, обычно такой лосось было бы очень хорошо пожарить. Лосось изумительный. Он вкусный. Он реально вкусный. Но правда его не вкусно а есть сырым, его нужно жарить. Поэтому этот лосось я отложу в стороночку, и мы его потом обязательно пожарим. О, бананы. Выглядит нормально. Может, немного суховат, но есть можно. Так, ну я, я, я с первого блюда не ушел, и хочу еще чем-нибудь солененького. О, сэндвич. Он даже не просочен. Пахнет хорошо. А насколько просрочена? Не насколько. Подогревать не надо, ничего не надо. Все отлично. Просто изумительно. Кирюх, а ты видел, сколько еще у нас рыбы осталось? Здесь даже есть слабосоленая форелька для кусок, еще слабосоленая форелька еще кусок, и третий кусок слабосоленой форели еще кусок. Деликатес. Я думаю, тебе нужно вот это взять. Еще вот это. Вот, подержи, посмотри, а я пока попробую. Видимо, это такая же фары, которая была до этого. Но я не знаю, не уверен. Возможно, это она и есть. Срок годности до 12 сентября 2020 года. Просрочено примерно месяца на полтора. В целом, нормальная рыба. Думаю, ее надо тоже пожарить. Только Кирюха, мы ее пожарим все эти куски, и будет очень вкусно. А я, ребятки, увидел вот это. Я не знаю вообще, что это такое. Здесь ни слова на русском нет. 400 грамм какого-то блока. А изготовлено это все 30.09.2020 года. Это сыр, ребят, это походу пушечный сыр, потому что он пахнет просто восхитительно. Ммм, это что-то типа брынза, но сыр довольно-таки вкусный. А я, пожалуй, попробую вот этот сыр, гурманский, срок годности до первого декабря. Помойка кормит, насыщает, очень сытно. Так, я хочу все-таки еще есть. Рыбка, фарш рыб, тресковых. Срок годности до 6 декабря. Рыба как рыба. Надо бы пожарить, конечно, ее. Она мне так пожарилась вообще. Я от нее прям без ума. Печень по с макаронами. Годен до 19.06.2020 -го, -го -го года. Это, конечно, очень опасно. И смотрится это со стороны довольно-таки не особо аппетитно. Макароны с печенью по макаронам. Я в шоке. Это как вообще? Ну, в этом отделе, как видите, макарошки. Во втором печеночка. Второго понюхаю, конечно же. Нет, скорее всего, здесь уже можно знатно обосраться. Я не рискну это пробовать. Я не бессмертный. Я думаю, что нужно попробовать вот эти сосисочки с сыром окраина. Срок годности до 28.08.2020. Отдает, ребят, очень жесткой кислинкой. Я думаю, термообработка этим сосискам уже не поможет. Поэтому полетят они обратно в помоечку. Я смотрю, тут есть красненькая и и очень соблазняет она. Да, я хочу тоже ее попробовать. Ух ты, красный край. Жаль, не черный. Люди ее обнищали. Только красную кубы кидывают. А я хочу черную. Ну, конечно, она вкусная. Но это не черная икра. Поэтому есть ее не так приятно. Даже не могу понять. Ведь я игру почти не разу в жизни. Даже не могу понять. Ну, чукру почти никогда не ел. Не могу понять. Даже не могу понять. Но она очень вкусная. да? Так, что тут есть? Сухарики, сухи. Винегрёв. Годен до да, 11 мая этого года. Вроде не сильно подздут, но... Я опасаюсь. Не, на вкус как виенгрет. Тут есть лапша. Этикетки нет, я не знаю, какой он годности. Вроде пахнет нормально. Нет, нет, это все-таки нельзя есть. Ребятка, ой, ребяточки. Увидел тут ленту ролл. И, пожалуй, это последнее блюдо из главных мясных блюд на этом столе. А срок годности до 23.09.2020 года. Вот эта зелень, она уже не зеленого, а почти желтого цвета не особо внушает доверие. Ну, я, пожалуй, все-таки открою этот ролл и пропробую. Ребят, я что-то боюсь. Пахнет кислинкой. Ирек, у меня тут еще огурчики есть. Будешь? С солью? Да, с соличкой. Ну, солью можно. Без соли не пахнет. Тогда я готов тебя удивить. У меня есть целых три упаковки огурцов из помоечки. Они вроде бы на вид вполне нормальные. Но здесь есть немножко плесени. Они слегка вялые, но в принципе не гнилые. Вот, Я думаю, по одному огурчику нам будет достаточно. Отрезаю жопки. Разрежу их на две части и слегка посыплю соличкой. Держи, Кирюх, тебе кусок и мне. М -м -м. Изумительно. Хрустящий, ничего не вял. Только М -м -м. сказал, вял. <плес> Освежается. Я думаю, ребят, что настало, я думаю... Пора продегустировать вторые блюда, а именно все сладенькое. Я очень сладенькое люблю. Я думаю, Кирюха, ты тоже любишь сладенькое. Да, и сухарики. Да, сладенькое. Но тут есть еще сухарики. Я хочу их попробовать. Люблю сухарики. Стоугодности до 13 марта этого года. Они мне не, муш... не внушают доверия. У них может быть э -э -э какой-то налет. Ну, пахнут вроде бы и нормально. Мои опасения оказались напрасны. Сухарики просто изумительные. Ну, они оказались нормальными. Это И... дело надо запить чем-нибудь. Вот я увидел это. Ну, это молоко детское. Срок годности до 30 сентября. Ну, в общем, нормально. Вот этот кокосик, ребятки, находил я еще неделю назад. И с тех пор всю неделю я о нем думал. По виду он вроде бы абсолютно нормальный. Здесь есть три дырочки, я не знаю, откуда они тут взялись. По идее, в кокосе есть сок, я его уже слышу. Он там булькает. протыкается, Зашипел. Вот это просто сказка. Угу. Никогда не пробовал сок из кокоса Но он на самом деле приторный очень сильно Очень хочется поесть вот эту вот стружку, которая там внутри Поэтому обязательно его разломаю. Попробуй, Кирилл, ты даже хотел Я тоже, конечно, не пробовал Да, своеобразно, своеобразно, что сказать Помойка дарит совершенно неожиданные продукты Это я тоже никогда не пробовал. Кирюха, держи. Благодарю. Съедобно. Вкусно. Очень вкусно. Кирюх, что скажешь? Кисло. Но не как с кишей молоко, а как нечто более высокое. Попробую сейчас все это. Пахнет нормально. Вообще замечательно просто. Тут еще вот такой йогуртик есть. Эпика. пекаю. Срок годности до 6 октября. Ну вот здесь он выглядит, конечно, не, не так аппетитно, как должен быть. Запах, в принципе, нормальный. Офигенно все просто. Люб, бери, вытирайся. А что, что некрасивый, что ли? Я бы попробовал вот этот йогурт. Домик в деревне, ермык и термостатный. С черникой. И просрочился он еще 9 месяца, 26 числа. Он меня будоражит. А снизу начинка. Пусть йогурт и просрочен, но он изумительный на вкус. А за есть это дело я решил вот таким печенюшком от бренда Шарми печенье овсяное. Классическое, с кусочками шоколада. А от до декабря 2020 года. М -м -м. Офигенно пахнет. Изумительно, ребят. Помоечка дает печенье с шоколадом. Под йогурт самое то. Так, я что-то булочек мало поел. А тут вот их несколько штук есть. Вот такая какая-то слойка. Ничего не ощущаю. попробуй ка вот этот йогурт. Вот тут вот, какой-то подарочек еще прилепленный конфетки. Но я такие конфетки не люблю, жалею. Думаю, с ними ничего не случилось. Ну, вообще, просто суперски. Пошел сгущеночку. Шоколадную. Молоко сгущенное, вареное с сахаром Егорка. Вот такая упаковка, немножко зарыганная. Произведена была сгущенка 07 двадцатого года. Да и бомба. А. <смех> <смех> После сгущеночки, я думаю, изумительно зайдет вот этот соус Астория. Сэндвич-соус для бургер-ботов и закусок. Ух ты! Просрочено надолго. Срок годности до 14.07.2020 года. У меня, кстати, 15 числа был день рождения. Чем она должно пахнуть? По идее рыбой, но пахнет помойкой. М -м, реально балдежный соус, ребятки. Такого еще не пробовал. А еще я обычно без ума. Таких сырков чудо с кокосом. Это мои самые любимые сырки. Они просто офигенные. Мне в принципе даже и насрать на какой-то срок годности, потому что все буду определять на запах и вкус спинки не чувствуем И приторного вкуса. А значит, сырок просто изумительный. У меня есть вот такой сырочек. Кого-то неизвестного бренда. Годим до 9 июня. Не, я, пожалуй, его есть не буду. Все-таки он кислый слишком. Есть вот такие булочки. Булочки как булочки. Что-то какой-то алкогольный вкус у них. Что-то не очень. Можно есть, конечно, но это... Не очень вкусный. Вот это вот. Вот это вот очень большие надежды подает. Что же здесь вообще? Открыл сразу. Ну что за люди? Как можно вот так обращаться с продуктами? Не могли бы по-человечески выкинуть? Ну от этого продукт ничуть не испортился. Просто изумительный. Расширюк петельку. Так, у меня тут есть такой вот сок. Изысканный, пикантный сок. Что-то он сильно довольно пузырится и долго. Никогда будет там. зернистый черничный от бренда Сваля. Валя Ух ты! Годен до 25.09.2020 -го, -го, -го года Сейчас я аккуратненько смешаю этот джем с творожком чтобы было намного вкуснее Two hours later. <laughs> mm. Кирилл, будешь? Чётко. хочу какую-нибудь булочку попробовать но это слишком просить а вот у этой вот такая ситуация я не буду ее пробовать ее повыку вообще сладко. а вот это вот датские булочки вот это пожалуй можно хоть у них и свой годности сомнительно очень здесь немножко плесени есть может не видно конечно да, с той стороны, где плесени нет, в принципе, нормально. Тут есть еще вот такой кефирчик. Запьем им булочку. Все, до 30 сентября. Ну, а что, легкий, 1% черву будет. Смотри, я думаю, уже пора подвергать итоги. У нас есть небольшое количество конфеток. Вот. Здесь просто приятным бонусом идет сливка. А вот это... Конечно, разломлю и проверим на наличие червячка как видите их там аж целых три штуки я думаю это неплохая закуска под вот это винище или компот да я с вами полностью солидарим а я попробую вот это пиво в баночке от бренда фейх я не знаю что это за вино этикетов никаких не было вот, кстати, для тебя баночка нашлась. О, благодарствую. Пахнет нормально, но никому не уступлю и не скажу, что скажу. Не стоит употреблять электроэнергию. Ребят, не стоит никогда вам употреблять алкогольные напитки. Не вздумайте за мной повторять. А вообще, скорее всего, это пиво безалкогольное газированная и обычная на вкус. Под него хорошо залетят вот эти вот сухарички. Ну здесь уже осталось немножко. Держи, Кирюх. Тепнемся за этот прекрасный вечерний ужин. Я надеюсь, это будет всегда. И помойка всегда будет так кормить, как сегодня. Я тоже на это очень надеюсь. Ну, а ты приходи ко мне в следующий раз. Попробуем еще еды. Да, приду, потому что сытнее, чем здесь, не мили, никогда нигде. И на этой прекрасной сытной ноте мы подвержаем и подходим к концу и завершаем этот обзор еды из помоечки. В целом еда была неплохая, меня особо сильно порадовала красная рыбка, которую мы пожарим и кайфанем от халявы из помоечки. С вами был сегодня пищеварительный гигант и... Чё ты приумел? И гость из Москвы. Именно вот такая комбинация еды, которую я сегодня попробовал, меня очень сильно обрадовала и Подня подняла настроение. В натуре. Поставьте нам, ребятки, огромный лайк за смелость. Покажите это видео своим друзьям в школе, в университете и коллегам по работе. Встретимся в следующих видосах. А я, в принципе, пойду уже на боковую, потому что насытился я очень сильно. Пошли спать. Да, я так-то и не насытился.